Добрый день. Сегодня у нас в гостях Гульбаршин Уштанова из города Уральск, руководитель общественного фонда Жайк Таны, один из самых любимых моих партнеров в городе Уральск, в котором мы больше 5 лет работаем. И вот сегодня пригласила как раз Гульбаршин для того, чтобы вы поговорили о том, как работают вообще в регионах некоммерческие организации, какие есть трудности.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 Да, но в оконцовке, ну как бы, мы в июне зарегистрировались, а в конце августа, ну, как бы, мы подписали первый договор а, и начали реализовывать проект. И вот зная, ну как бы, вот те проблемы, мы в процессе реализации вот данного проекта ЦПГИ, гранта, мы ну, как бы увидели, что эти проблемы, ну как бы, они не исчезли, они также и остались, и также у них очень много всяких вопросов. И с тех пор мы больше начали работать как, гражданский, как ресурсный центр для неправительственных организаций. Сейчас мы консультируем сельские НПО по поиску финансов, фандрайзинг, как вести работу, как работать на портале. Мы оказываем юридическую помощь, благо сейчас местный исполнительный орган размещает государственный социальный заказ именно по ресурсному центру. Вот как, как раз в функции которого входит вот та помощь, которую мы на данный момент оказываем. Ну и, конечно, Вы же, я... Знаете, то, мне, у меня, у меня я, просто, я, просто я сразу вопрос, не я не немного путаюсь. Потому а, что я знаю, есть в регионах гражданские центры, есть ресурсные центры. Вот в чем Вы разница? Вы знаете, ну, вообще, конечно, это две разные вещи, да, но его сейчас делали таким гражданский ресурсный центр, да? хотя, конечно, это, если говорить о гражданском центре, то здесь, конечно, более шире, да, идет его значимость, его функционал, когда любой житель может прийти, там, задать свои вопросы, получить на них ответы, либо там получить какое-то направление, да, что можно делать, ну, сейчас же много всяких инициативных людей, ну, я имею в виду вообще граждан, которые хотят что-то в регионе изменить, да, Будь там, не знаю, благоустройство двора своего, да, не знаю, изменение что-то там. А вот ресурсный центр, он все-таки более узко направлен на поддержку неправительственного сектора, не организаций, которые, у которых есть своя целевая аудитория, которые, у которых есть своя цель, ну и они целенаправленно работают в своей вот сфере, как бы, да. Почему-то сейчас это все вот как бы объединили в одно. И иногда, конечно, сложно, потому что у людей сразу возникает вопрос, если это гражданский центр, то почему бы, ну, как бы вы только работаете с импо? Здесь вот немножечко есть вот такие как бы, нюансы. Но заказчик определяет нам, в, вот, ну, если вот говорить о госудзаказе, о проекте ресурсного центра, заказчик нам четко ну, как бы ставит задачу помогать неправительственным, неправительственным организациям именно. Это в ресурсном центре или в гражданском? Вот у вас еще, еще, еще проще, да, проект, чтобы тоже было всем, вернее, проще вопрос. У вас сейчас проект ресурсного центра или гражданского центра? Он называется гражданский ресурсный центр. А, это один проект, гражданский ресурсный да, центр. Заказчик да, да, да. кто? То есть, чтобы тоже было понятно, не только нам Заказчик? с вами. Да, заказчик это управление внутренней политики, которое непосредственно курирует как раз-таки такой курирующий орган по взаимодействию с неправительственным сектором. Ну, как бы он такой вот. И вот на сегодняшний момент вот в этот заказчик да, в лице управления внутренней политики основную задачу ставит работу вот с некоммерческими с неправительственными организациями. И вы... Этот проект, он такой долгосрочный или краткосрочный? Год или три года? К сожалению, он. Ну, этот проект уже реализуется четвертый год. Мы реализуем его, мы выиграли в 2020 году, выиграли в 2021 году. Вот, к большому сожалению, еще раз, он краткосрочный, всего на один год. Ну как Вы знаете, что жизненный цикл проекта – это... Если, если проект реализуется только на один год, то значит жизненный цикл его будет где-то максимум 6 месяцев. Это весенний период, да, когда начинаешь ты работать, летом немножечко такое затишье, ну и осенний период. Поэтому основной задачей как раз-таки деятельности нашей организации как ресурсного центра, это вот чтобы у нас в области, в регионе появились долгосрочные проекты. К сожалению, их нет. Получается, получается, вы второй год работаете, но, к сожалению, проект у вас только вот годовой. То есть каждый год вы заново участвуете в следующем цикле цикл, да, будете, будете опять подавать в конкурсе государственного, государственного социального заказа на ресурсный центр. Будете или не будете? Вы знаете, к сожалению, сегодня, ну, такой, наверное, век, да, когда ты на самом деле время такое, когда ты на самом деле ничего не успеваешь. И иной раз думаешь. Ну, не знаю, на сегодняшний день у меня какая-то вот мотивация больше вот как бы такая, ну, не на нуле, конечно, да, но меньше, чем в начале года или в прошлом году, потому что в прошлом году было, ну, не знаю, вот прям, надо изменить, надо поработать, надо вот вовлечь, надо увеличить количество активных НПО и так далее, да. Сейчас как-то этот пыл, что ли, немножечко угасает, но команда моя, которая работает в этом направлении, они говорят, нет, мы должны участвовать, мы должны работать, потому что тот опыт, который они собрали, а тем более у нас команда такая более, ну, если сравнивать со мной, то они более моложе, молодые, они хотят работать. И поэтому желание команды, конечно, для меня это очень так значимо, и если команда как раз-таки готова поддержать, то я думаю, что мы будем участвовать. Угу. Но вот, знаете, все равно вот ресурсные центры, вот вы именно этим занимаетесь. Мне было бы очень интересно узнать вот сейчас, вот по истечении двух лет, вот в чем плюсы вот такой работы и в чем минусы, что бы вы хотели изменить, вот ваши личные уроки, вот ваши вашей организации. Прежде всего, я считаю, что этот проект должен быть долгосрочным. Минимум три года. Прежде всего. Почему? Потому что обычно помощь как раз-таки организациям, особенно тем, у кого очень мало опыта и сельским НПО, нужна помощь именно в начале года, когда начинается. Подготовка технической спецификации, вы знаете, да, работа на портал, подача заявки, конкурсная документация и так далее. То есть вот база данных, да, вот нужно написать грантовые заявки, нужно найти источники финансирования, где есть доноры и так далее. Вот В это время, в начале года, когда никто еще не дергает, да, когда только все, -все устаканивается, вот в это время люди начинают, ну, как бы, организации начинают искать. И вот здесь им э, нужна вот, как никогда эта помощь. А когда, знаете, весной ты начинаешь, ой, да, вот ресурсный центр начал свою работу, да, люди уже ну, как бы, подали заявки, куда бедно, значит, где-то что-то, может быть, нашли, выиграли, ну, либо если ничего не выиграли, то, естественно, они уже в апреле, в мае месяце, они уже, если не нашли, то на другой какой-то работе, если нашли, то уже все, значит, они вот в этом ракурсе работают Поэтому прежде всего это долгосрочность. Второе, второй такой момент, да, он все-таки, ну вы знаете, так как это государственный социальный заказ, то заказчик ставит определенный там, план действий, да, провести столько это мероприятие, провести только это обучение, да. Сейчас, когда очень много вокруг всяких онлайн-обучений, программ, даже сейчас запускают онлайн-курсы, когда можно просто индивидуально каждый человек может найти где-то там на сайте, да, и обучиться, Или там mm -hmm. очень много всяких методичек написано. Поэтому здесь, мне кажется, делать нужно меньше акцент на таких обучающих мероприятиях, да? но ну, может быть индивидуально точно, у кого-то какие-то там появится, появится желание конкретно там они закажут какую-то тему, тогда на самом деле здесь больше должна быть, наверное Работа выстроена, знаете, как комьюнити-центра. Причем да. он, он не в одном месте должен быть. Мы сейчас предлагаем, что, ну, может быть, не в каждом районе, но хотя бы там зонально, да, вот у нас 12 районов по области, и хотя бы вот четыре таких комьюнити-центра еще дополнительно в районах, ну, пусть там будет один представитель, но, по крайней мере, он там будет собирать информацию, там, какая, какие у них вопросы, проблемы, и отправлять нам, а мы уже будем здесь как бы их искать пути решения. И второй момент, город тоже все-таки такой большой, да, если мы говорим о гражданском центре, да, то тогда вот здесь как раз-таки uh, сейчас стоит вопрос, там, когда вместо КСК открывается СИ, когда жители там берут инициативу в свои руки, да, когда вот сейчас все, ну, все говорят, что нужно снизов подавать все это. Как раз-таки вот здесь, может быть, не в одном месте, а вот по городу ну, хотя бы, там, не знаю, три точки было бы. Mm -hmm. То есть, и больше, наверное, такой вот, ну, за оценки потребностей, поиска, там, пути там, не знаю, искать именно решения, не просто там поднимать там проблемы, да, вот именно их слышать, и дальше уже находить, наверное, пути решения. Я вижу, как, по крайней мере, сейчас работают ресурсным центром вот в таком. Ну и выявление, конечно, таких лидеров. Сейчас вот мы в этом году зарегистрировали дополнительно, ну, не дополнительно, вновь новые 5, 5 организаций, в том числе две организации на селе. Это нас mm -hmm. очень Да, да, да. Вот, и у них даже есть первые успехи, они выиграли два гранта не но с этого надо начинать это тоже такое большой путь но вот я я знаю да что ну, потому что и сама да в какой-то степени участвую в этом вашем проекте по мониторингу и оценки государственного социального заказа даже реформирование проект поддержан представительства фонда и Хотелось, чтобы вы и с другими нашими коллегами и как бы, заинтересованными зрителями рассказали, вот что, что такое государственный социальный заказ простыми словами, какие трудности и что бы конкретно, конкретно хотели там, там изменить. А, да, тема такая, наверное, не знаю, уже древняя, древняя такая, да, государственный социальный заказ и его проблемы очень такая. Ну, не знаю, давно уже мы об этом говорим, и о проблемах. Очень много всяких нормативных актов, правил, стандартов. Все разработано, каждый день мы об этом говорим. Но, однако, эта проблема э, сейчас существует. Да? Э, когда заказчик ставит одну задачу, а поставщик видит ее совсем по-другому. Да? Прежде всего, наверное, э, нужно... Брать такие проекты, да, которые ну, прям нацелены на решение конкретной проблемы. А у нас обычно как проект? Очень обо всем, при этом ни о чем. Иногда даже некоторые технические спецификации, мы когда смотрим, у них даже отсутствует основная цель, что нужно сделать, чего достичь, и какие индикаторы при этом должны быть. Соответственно, это ну, здесь масса причин, начиная, наверное, э, это вот и кадровая политика, да, когда очень большая сейчас текучесть кадров идет, э, технические спецификации пишутся, знаете, наверное, там, в один день, может быть, там, когда вот срочно нужно подать, и мы же говорим, что вот прям в век, время, когда мы ничего не успеем, они так раз и все, вот, сейчас надо, и значит, мы вот вам подали. Текучесть кадров именно в госорганах, да, вы имеете в виду? Да, я говорю сейчас о госорганах, то есть ну, это одна такая да, проблема, когда mm -hmm. заказчик, ну, я говорю, начала с технической спецификации, да, когда в ней вот нет цели. Просто вот Даже если посмотреть портал, там написано э, «Лот – услуга в рамках государственного социального заказа». Это название лота. Ну, ты даже не поймешь вообще, о чем вот пока, не, пока не зайдешь в саму документацию, в саму техническую спецификацию, пока не зайдешь. Открываешь техническую спецификацию, там написано «Проведение мероприятий, направленных на то-то то-то». Ну, то есть, значит, когда вот говорят об эффективности проекта, мы говорим, там написано провести мероприятия, мы их провели». Написано там «Столько-то мероприятий, их провели». Когда строят, например, ну, если заказчик говорит «Построить девятиэтажный дом», ты же не строишь там не знаю, какой-то... 12-этажный, 12 да. Да, да, или, или там 12. Ты строишь конкретно 9-этажный дом. Так и здесь, если тебе, у тебя стоит задача провести 20 мероприятий, направленных на тот-то, да, тематика согласно вот этого направления, люди и так далее, их проводят. Об эффективности этих мероприятий, да, мы всегда заседаем, мы всегда обсуждаем, однако мы предлагаем Механизм решения мы пишем везде, но почему-то мало всегда как бы, таких вот решений, что вот что-то изменилось. Тем более, что если говорить о жизненном цикле, да, я еще раз говорю проекты, когда 5 месяцев, да, здесь об эффективности этого проекта нет. Единственное, что проведено столько-то мероприятий, освоено столько-то денег. Заказали, получили. Ну, ну, вот вы вот сейчас, что, что сейчас происходит да, вот, в реформировании государственного социального заказа в западно-казахстанской области, в городе Уральский. Вот что вы предлагаете, какие изменения? Просто мне очень хочется, чтобы об этом как можно больше людей узнали. Потому что, мне, забегая вперед, мне кажется, это очень разумным то, что вы предлагаете. Ну, прежде всего, конечно, мы опросили, ежегодно мы проводим оценку потребностей как так так и неправительственного сектора, так и бенефициаров, целевую аудиторию. Бенефициары которые... – это простые люди. Да, которые да, да, да, какого... да, это вот те жители, да, которые частично там пользуются услугами неправительственных организаций. Да. Ну и, конечно, когда все-таки… У нас же все социальные темы да, такие, поэтому mm -hmm. я так, что это все жители нашего, нашей области. Вот. Мы провели вот этот мониторинг и Сначала как бы, сделали определенные выводы, затем мы написали рекомендации. И после этого, ну, как бы итогом наших, нашей двухлетней работы, явилось то, что нам необходим план, вот, конкретный план действий. Не законы, не правила, да, в которых там написано, там, что в вот, случае, если то-то будет, то вот так вот, да? а вот именно прямо вот, план, пошаговый план действий. Январь, что нужно сделать? феврале что нужно сделать, кто это должен делать, в какое время, какими путями, какими методами, какие документы при этом нужны, что в итоге получится. То есть вот мы написали, составили вместе с экспертами, вместе с НПО, которые работают в регионе, мы написали дорожную карту, составили дорожную карту, прописали ее. Это такой э, документ рабочий. Такая рабочая тетрадь, которую можно каждый день, там, как черновик, наверное, да, которую каждый день можно что-то дополнять, исправлять, убирать, там, еще прописывать что-то. Дорожная карта по реализации государственного социального заказа. То есть что нужно делать? Вот этот документ мы сейчас его везде продвигаем, обсуждаем. Я надеюсь, что все-таки ну, этот документ будет прям, знаете, на столе лежать каждого управления будет применяться в работе ну, я тоже на, на это очень надеюсь Но, вот, а, знаете я бы хотела еще а, потому что задача вот этих интервью по крайней мере почему я хочу да, чтобы было много-много разных лиц чтобы а, все кто занимается решением социальных проблем в разных регионах чтобы мы друг друга узнавали чтобы каждый из нас знал кто чем занимается какие у нас планы какие идеи чтобы была возможность друг друга поддержать Поэтому вот мой вопрос, да, чем вы все-таки гордитесь, да, за последнее время, какими-то своими личными достижениями, да, вот как, обще... как, как общественный деятель, может быть, организации, и какие у вас планы, что, что вы еще хотите сделать, какие у вас идеи, ну, если можете, поделитесь. Да, конечно, мы практически, наверное, каждый день с командой обсуждаем, с коллегами обсуждаем, делимся. Как бы, ну, как бы там, мы не уставали, да, как бы у нас там мотивацию не отбивали, мы все равно, вот, не знаю, там утром просыпаемся и опять за, на станок, да, за свой станок встаем и работаем. Как бы. Поэтому прежде всего, конечно, мне хотелось, чтобы мы больше работали в одном русле, объединившись друг с другом. Да. Когда нас больше организации, то наш голос будет звучать громче наши проекты будут больше, более эффективными, да? Чем с мы работаем, тем эта работа будет такой, наверное, видной, ёмкой такой, да, нужной, потому что когда, ну, я не знаю, один человек это одно мнение, да? И ты видишь там какие-то определенные шаги делаешь как определенные действия, когда нас, когда больше людей, да, ну говорят, одна голова хорошо, ты это вообще типа, вау, да? Поэтому мы, мы думаем сейчас, как бы есть мысли кое-какие, возможно, там объединиться, создать, не знаю, какую-то коалицию, возможно, союз какой-то создать такой, пусть он там не юридический будет, но, по крайней мере, как-то вот аккумулироваться, сделать какие-то коллаборации, что ли. Вот, это вот первое. Второе, мы хотим все-таки, чтобы были в области прям долгосрочные прям, проекты, нужные, которые вот именно будут направлены на, на решение прям, конкретных там, проблем. Но вот гордиться, да, я же говорю, когда помогаешь кому-то и видишь то, что этот человек вот, горит. Вот, я приведу пример. У нас одни, одни ребята живут в маленьком поселке ну, и решили организовать доступ молодежи, они видят, что у них нет кинотеатров, у них нет а, спорткомплексов, у них нет, там, каких-то, не знаю, там, мест, где может молодежь объединиться и что-то сделать. И они просто, знаете, закупили инвентарь, там, теннисный стол, игры какие-то такие, которые развивающие, да, интеллектуальные. Ну и постоянно собираются с ребятами и, значит, проводят свое время так вот, да, вот, и они теперь сейчас подумывают, ну, как бы зарегистрироваться как организация и, и прям свою деятельность направить. Вторая организация, она уже зарегистрировалась, я же сказала, да, что вот два гранта выбрали. И вот глядя на них, думаешь, ну, значит, ты не просто так что-то там делаешь, значит, все-таки твоя работа нужна кому-то. И когда мы встречаемся и записывать даже вот, можно ваши контакты, да, и вам позвонить, и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 Ну и спасибо большое. Я понимаю, что невозможно за одно интервью обо всем рассказать, поэтому для наших слушателей, зрителей, которые нас будут смотреть это интервью, я искренне и с полной ответственностью рекомендую вам партнера для деятельности в Западно-Казахстанской области организацию ЖЭК Таны и лично Гульбаршин. Потому что вот за все эти годы такого ответственного, креативного человека я давно не встречала. Все контакты, ваш сайт, ваши социальные сети, мы все дадим обязательно в описании. Так что я надеюсь, что у вас появятся новые партнеры, новые друзья и, и сторонники. Поэтому вам удачи, не терять бодрости духа, вдохновения. Удачи вашей команде и огромное спасибо за интервью. До новых, новых встреч. встреч. Спасибо. Мы да. ждем вас на форуме. Буду.